В этом году году 2020 у нас появляется вот такая интересная карточка про брендовая газ 80 копеек а бензин гривна 20 на все услуги в сети Pride газ 20 скидка у них в автомобилях не бздит газа поэтому мы их и выбрали. мы получили цифры 218, 218 процентов годовых ни один банк это на хере этот. На данный момент у нас 45 авторизированных сервисов, хотим увеличиться до 65. Каждый... И Да, да, да. Но я не заикаюсь. Э, Кстати, тоже боксом занимался, но меня не так сильно отбили. Вот. Я на защиту акцент ставил. Это будет 10 лет гарантии. Я, может 10 быть, лет? Да, 10 лет. Может быть, вы подохренели, вот но, это, меньше, но это. Меньше гарантия. Ну, на самом... А мне на тест сможете поставить ГБО? Да, я думаю, сможем. Мы поставим тебе генератор на газу, который будет заряжать твою Теслу. А как тогда будет, какой процент будет у меня инвестиций? Конкурс, конечно, но это же классика жанра. Приветствую всех подписчиков, зрителей и клиентов компании PrideGas и клиентов сети автозаправочных комплексов BRC. А у нас для вас отличная новость. Компании решили объединить усилия для создания программы лояльности для вас, дорогие клиенты. И у меня есть вопросы к Александру и Константину касательно программы лояльности. Первый вопрос к вам, Александр. Расскажите, пожалуйста, что ждет клиентов, почему вы объединили усилия? С какой целью? Какие скидки ожидаются? Этот год для нас будет максимально продуктивным в нашем сотрудничестве, в коллаборации нашей, потому что мы в предыдущих годах делали совместные проявления, как-то старались заинтересовать клиенты, как проект ГАЗ, наши клиенты заинтересовать чем-то, БРСМ, чем, РСМ, чем заинтересовать проект ГАЗ. И в этом году, в году 2020, у нас появляется вот такая интересная карточка про и тот, кто ее получит, будет заправляться газом, бензином с максимальной выгодой. Скидка будет сразу же. Вот только ты ее получил, приехал на цеплянную станцию, в любую в нашей торговой марке по всей Украине, предъявил, и на газ уже тут и сейчас получил 80 копеек скидки с каждого литра. А на бензин получаешь гривну 20 с каждого литра скидки. То есть это очень выгодно. Газ 80 копеек. А бензин гривна 20. Учитывая еще нашу цену на стеле, лучшей цены никто нигде не найдет. Александр, у вас же есть еще одна программа лояльности Барсем Плюс. И вот как раз таки она будет отличаться именно от цены скидки, правильно? Это будет прям звучать из моих уст как предательство. Потому что владелец этой карты получит максимальную выгоду. Даже будет выгоднее, нежели участвовать в нашей, грубо говоря, наше родной стандартной программе лояльности кстати а раскрытие как а, клиенты будут получать эту карту на каких условиях а, все очень просто установить итальянскую систему качественную итальянскую систему а, которая соответствует всем требованиям а, Гостом Украины. Это будет сейчас, кстати, в новом году это будут новые правила. Но наше оборудование полностью отвечает и новым правилам. Поэтому нужно обратиться в сеть Pride Gas и не только. Установить систему Pride на ваш автомобиль. 100% итальянскую систему и вы получите автоматически эту карту. Правильно я поняла, что карту будут получать только новые клиенты или старые клиенты тоже могут получить? Я думаю, что в нашей сети PrideGas мы сможем инициировать такую Выдачу систему этих выдачу карт. этих карт, когда человек сможет поменять. Вы в будущем получите, увидите ну, на сайте на нашем, какие услуги вы должны, какие услуги мы вам окажем, и за что вы можете получить эту карту безвозмездно. И я хотел бы еще дополнить, что ввиду того, что у нас есть мобильное приложение BRSM+, клиент может облегчить пользование этой пластиковой картой, скачав мобильное приложение, вводим туда номер карты, пин-код и, в принципе, пластиковую карту с собой носить не надо будет. Клиент сможет пользоваться мобильным приложением с условиями, которые на этой карте. Я сам пользуюсь, очень удобно. Константин, компания БРСМ предоставляет скид да, в таком большом размере. А с вашей стороны, для клиентов БРСМ больше какие-то приложения? Конечно, мы тоже думали и мы обещаем клиентам БРСМ на все услуги в сети Газ 20% скидка и 10% на установку. Я обращаю внимание, это для м, установка это те клиенты, которые впервые ставят на свой автомобиль, а услуги могут получить с такой скидкой абсолютно все клиенты, которые уже являются клиентом БРСМ, показав карточку ну, БРСМ. БРСМ. Да. Да. Программа лояльность. Вопрос к двоим. Почему вы решили колабернуться? С чем это связано? Почему вы выбрали Pride Gas для себя? А вы выбрали сотрудничество с прессом? Хороший вопрос. У в нашей сети есть такое правило: сильный выбирает сильного, и мы всегда стремимся действительно коллаборироваться с сильными брендами, в частности вот Harley Davidson. Это наш пар... мы партнер «Харли Davidson в Украине. И проводим с ними закрытие сезонов, открытие сезонов и вот, там, межсезонные разные мероприятия. И также мы выбрали одного из сильнейших в Украине установщиков газобаловного оборудования это Прайгаз когда-то и вызвал такси мы все часто пользуемся услугами такси Там даже те, кто является автомобилистом он после хорошего вечера итальянского вина он вызывает драйвера и едет на такси и вызвав такой автомобиль я ехал и чувствовал запах газа я понимал, что этот автомобиль на газу есть Просто проблема. Да. Водитель явно не проходит ТО, либо же он туда, этим даже не следит. Мне, как пассажиру, было некомфортно. И те, кто устанавливают газобаллонное оборудование на проект ГАЗ, у них в автомобилях не бздит газа, поэтому мы их и выбрали. В общем, Александр оживил газовую систему, она стала одушевленной. Ну, это даже хорошо, потому что э, Александр полностью прав. У нас на рынке есть, э, скажем так, бескультурщина, когда ставят хорошее оборудование с некачественными хомутами. Или когда, например, мастер ставит толку, э, толковые хомуты с, э, с какой-то бушной системой. А вы? С какой позиции? Все очень просто. Мы являемся, как Александр правильно сказал, мы являемся лидерами по импорту итальянских газовых систем, качественных и достаточно долгое время сотрудничаем с компанией БРСМ. За это время, это уже больше пяти лет, я увидел очень четкие и понятные правила игры. Это то, что компания держит свое обещание, держит слово. Все, что они говорят, это железобетонно. Поэтому я считаю, что с таким партнером мне по пути, потому что наши правила и наше видение, как работать с рынком, с Покупателям во многом совпадают. Ну и, конечно же, разделю мое мнение с лидером всегда приятнее работать. Раз мы уже заговорили за качество. Александр, скажите, как у вас проверяется качество налива про панбутана? Как Точность вы это Точность Налива, наверное. Точность? Сказать, да. А, очень все просто. Мы максимально открыты, и для нас клиент номер один. Он стоит просто в верхушке нашей пирамиды ценностей. И любой клиент, который засомневался, ну там просто пришли какие-то мысли в голову, что может его заправили не точно, может попросить менеджера автозаправочного комплекса заправить его с использованием метрологически поверенного мерника. Если клиент обращается в момент возникновения вопроса, он может сразу же подойти к операторам расчета кассового узла, либо же попросить вызвать менеджера автозаправочной станции и вопрос решится в течение 15 минут. Если же клиента, у клиента возникает вопрос уже, когда он покинул автозаправочный комплекс, он может обратиться на нашу информационную линию 0800 300 30 404 это телефон горячей линии, в течение 15 минут, максимум 30 минут, с ним свяжутся сотрудники нашей компании и помогут решить его вопрос. А в вашем случае, Константин, как вы проверяете качество установки, качество системы? Ну, Во-первых, все э, партнеры сети, они э, имеют определенные критерии. Прежде чем вступить в сеть ГАЗ, э, мы проверяем по определенным критериям, подходит ли этот партнер для нас. Это как, как можно сказать, в семью впустить человека нового, да? открыть сердце для него то есть вопрос в том что этот партнер должен быть технически грамотным у него должны быть документы соответствующие у него должен быть опыт имя и он должен делать свою работу на твердую пятерку по старой системе сейчас по новой 12 то есть вопрос в том что у нас постоянно проходят тренинги мы постоянно обучаем постоянно повышение квалификации наших партнеров они мы держим нос по ветру мы в тренде мы зна, у нас есть тех для закрытия вопросов по любому виду автомобилей. И, в принципе, мы можем, как технические эксперты, побудь, помочь в любой ситуации. Для, в том числе для клиентов БРСМ, так и для клиентов для нас. По срокам у нас обычно, вот, что касается мастерских, потому что мы работаем с конечным покупателем в основном через авторизированные мастерские, срок решения вопроса гарантии один день. Если это сложный вопрос, до недели регламент. Но это уже конечного покупателя не касается, это отношения с мастерскими. Конечный покупатель получает решение в тот же день, когда он обратился. Константин и Александр, вы только что проговорили про ситуацию на рынке. Uh -huh. И на сегодня зафиксировано то, что газ стал популярнее в Украине, чем бензин. Ежегодно доля газа вообще в ассортименте растет, но с геометрической прогрессией. И мы даже зачастую наблюдаем нехватку этого ресурса. В частности, в Украине, потому что в данном случае мы вообще энергозависимое государство. Uh -huh. И из-за того, что потребление его растет, бывает такое, что вот вы увидите даже скачки цен. Там бах, начинает подниматься чуть ли не под 15 гривен за литр. Вот это все связано с тем, что ресурсы становится меньше и меньше. Соответственно, цена его растет. Поэтому популярность, это говорит о том, что популярность газа действительно с каждым годом все больше и больше. И это не значит, что люди начинают там экономить, это просто люди начинают действительно задумываться о том, что можно деньги эти сохранить, а сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Сто процентов. И сегодня же еще зафиксирована такая ситуация, что устанавливаются уже на автомобиле суперкары, какие-то элитные авто. На Bentley. Да. Я рад этой тенденции. На самом деле, когда я начинал только этот бизнес, у нас есть продажи и на других территориях стран. Например, я встречал такие ситуации, когда в Армении какой-то клиент с газовым оборудованием на Хаммере отправлял водителя только ночью для заправки, чтобы никто не увидел, что у него стоит газовое оборудование. Сейчас уже к радостью таких уже случаев нет, люди, многие даже гордятся тем, что они поумнели, они разобрались в ситуации, они э, вот бизнесмены с хорошими дорогими автомобилями, они начинают это, вот правильно сказал Александр, что экономия это заработок, то, что сэкономил, ты заработал, но я люблю, и у нас в этом году новый слоган есть, Это гарантированные инвестиции мы делали среднестатический ну, вот, среднестатистический автомобиль брали и делали по нему расчет таку, ну, представили, что клиент инвестирует деньги в свой личный автомобиль мы получили цифры 218%, 218. процентов годовых ни один банк это Райфайзен охеряет от таких цифр. Да? То есть ни один банк, ни одно учреждение, никто не может вам дать таких возвратных инвестиций. Ну, можно посчитать, конечно, там, на Мивину, разве что, пересесть, чтобы не кушать там мясо и так далее. Но вопрос в том, что сейчас бизнесмены с хорошими автомобилями начинают понимать. инвестируя в свой автомобиль, через год они получат 218 от вложенных. А потом дальше эти, эта инвестиция будет возвращать ему гарантированный заработок. Почему я говорю гарантированный? Потому что мы в нашей системе очень-очень уверены. Потому что есть у любой инвестиции, если каждый бизнесмен смотрит на инвестицию с точки зрения заработка и рисков, то есть кроме того, что он может заработать деньги он может и получить проблемы то есть риски взвешиваются обычно таким образом а взорвусь ли я а будет ли проблемы с двигателем а будут ли какие-то вопросы там цена поднимется на газ или еще что-то вернули я точно свои деньги которые я вложил в этот автомобиль мы гарантируем со своей стороны что наше оборудование полностью покрывает риски которые возможны на этапе установки и самого оборудования. Все остальные вещи, как цена газа, мы, конечно, прогарантировать не можем, но если смотреть статистику за последние 10 лет, я не видел ни разу разницы менее чем в два раза от бензина. Ну что ж давайте такой общий вопрос вам задам. Стандартный. Планы на 2020, какие у вас? Максимально красивая цифра. Цифра красивая, поэтому можно многое сделать. Что сама цифра 2020 уже мотивирует на достижение больших результатов. Что касается сети от комплекса комплексов PRSM-нафта, у нас стоит, ну, просто глобальный план увеличится в масштабах, то есть если сейчас у нас 167 автозаправочных комплексов вот на сегодняшний день, то к концу года мы хотим подойти к цифре, которая схожа с 2020, это 200, к 200 комплексов мы хотим подойти, однозначно на всех автозаправочных комплексах будет в реализации доступен для наших клиентов газ автомобильный, вот. и естественно развить наше сотрудничество еще и с газом чтобы, например, даже когда будут какие-то вопросы возникать наших клиентов, чтобы в данном случае мог спокойно выступить независимым экспертом компания PrideGas? В планах сети PrideGas, естественно, тоже развитие. Мы развиваемся не так быстро, потому что у нас нету желание э, повесить на каждый сервис нашу вывеску и говорить нас много. А было, бы мы, да, было бы неплохо, но мы обращаем, мы обращаем внимание в первую очередь на качество. Приглашаем в нашу сеть, кстати, обращаясь, если смотрят, приглашаем в нашу сеть э, профессионалов, в которых есть автосервис, которые хотят заниматься переоборудованием, зарабатывать хорошие деньги. И э, э, второй момент, мы, естественно, мы планируем открыть в этом году до 20 сервисов расширить на данный момент у нас 45 авторизированных сервисов хотим увеличиться до 65 у нас на самом деле очень много клиентов которые работают с нашими брендами но авторизированных на данный момент 45 а, что еще по планам мы это модное слово диджитализируем гарантию в этом году и прям Каждый... кличко. да да да но я не заикаюсь кстати тоже боксом занимался но меня не так сильно отбили вот на защиту акцент ставил вопрос в том что я э, хочу обрадовать клиентов теперь э, я думаю что к концу февраля может быть к середине февраля каждый из клиентов сможет проверить гарантию своего автомобиля по серийному номеру первое что вы можете по серийному номеру проверить э, официально ли завезено это оборудование итальянское которое представляем мы в украине второе вы можете определить какой срок гарантии у вашего оборудования, если вы перекупили это оборудование или не знаете, или автомобиль перепродан вам э, предыдущим хозяином. А, третье, я хочу обрадовать гарантия с этого года на наше оборудование сети, по всей Украине 5 лет. Если, э, и, или 100 тысяч километров. Если вы устанавливаете оборудование итальянское Pride э, в сети авторизированных э, станций Pride Газ. Это будет 10 лет гарантии Я, может 10 быть, лет? Да, 10 лет Может быть вы подохренели но это, меньше, но это, меньше но на самом деле, Да, но на самом деле ситуация Почему мы так сделали? Мы проанализировали 6 лет работы нашей Проанализировали все возвраты И все гарантийные случаи Мы пришли к такому выводу Что мы можем спокойно такую гарантию закрыть Потому что обращений по возврату Или по гарантии крайне мало процентном соотношении. Слушай, а такой вопрос. А мне на Теслу сможете поставить ГБУ? Да, думаю, сможем. Мы поставим тебе генератор на газу, который будет заряжать твою а как Тесла. Какой процент будет у меня инвестиций? Ну, к примеру, ты едешь, едешь ты в Австрию, а, у тебя будет просто дополнительный а, пробег. То есть ты едешь в Австрию, остановился, у тебя нету заправки, И, прицеп, да, некуда. Из, да, да. Ты будет, достаешь ты, из багажника генератор, завел его, включил в розетку, попил кофе, она зарядилась, поехал дальше. Хороший то есть эм, единственный плюс, от которого ты это, от этого получишь, если ты заправишься у себя на сети, то это будет дешевый газ. Ага. Второе главное, чтобы тебя через границу пропустили с этим газом, с генератором. А третье, конечно, ты получишь дополнительный пробег. Ну и еще дополнительное дренчание во время заправки. Я себя почувствую нормальным водителем нормального автомобиля. Без звука едешь. Немножко отошли от темы. Давайте закончим видео. Видео на мажорной ноте. Возможно, что-то разыграем. Конкурс, конечно. Но это же классика жанра. Конкурс для наших Халява, ребята, халява. Что будем разыгрывать? Что ты подаришь, Александр? Легко. Мы подарим нашим клиентам, вашим клиентам, вообще зрителям 100 литров высококачественного автомобильного газа. И я предлагаю сделать три подарка. Первый подарок будет 50 литров, второй подарок 30 литров и третий подарок 20 литров. Это по всей Украине, правильно? Сколько? Это все, все, кто смотрят, дети, бабушки, дедушки, все кремят В нашем случае тогда от себя я тоже хочу э, первый подарок озвучить. Это будет э, подарок форсунки АЕБ. Если кому-то нужно заменить или вы можете своему родственнику помочь, это первый будет самый главный подарок – это качественные итальянские форсунки с 5-летней гарантией с бесплатной заменой по всей Украине. Второй подарок – это будет 20% скидка на установку газовой системы тоже по всей Украине. А третий подарок будет бесплатное ТО, техосмотр тоже по всей Украине. Так, на, теперь же осталось нам придумать условия. Я думаю, что за самые интересные вопросы... Или случайно? Давайте образом, рандомным образом и условия пропишем уже под видео. Я думаю, что в любом случае мы хотим, чтобы были интересные вопросы, поэтому задавайте как можно больше интересных вопросов, что вас интересует, мы на них обязательно ответим, потому что в рамках этого ролика мы, естественно, на все вопросы не смогли бы ответить. Задавайте их. Чем больше вопросов вы зададите, тем больше у вас будет шансов выиграть призы. Потому что рандомным образом программа будет выбирать среди тех, кто задал комментарии, ну, вопросы под видео. Каждого да. внесем в таблицу, и уже у каждого будет порядковый номер, и среди порядковых номеров будут разыгрываться эти призы. А, все, спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо огромное. Да. Успехов в новом да, году. Взаимно. Спасибо, Натя.